Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы идем дальше по теме «Как полюбить себя». Мы с Аулией Мурат Кенебаевы, мастера трансформации жизни, практики психологи, телесные терапевты, целители. Мы уже более трех лет работаем, у нас вот этот интенсив продолжается, сейчас идет 24-й поток исцеляющего сознания и уже более четырех тысяч человек получили свои результаты. Дорогие друзья, были ли у кого-либо в жизни какие-нибудь серьезные конфликты? Конфликты бывают разные, бывают, люди специально это делают, да, надо почувствовать над вами власть, да, как-то манипулировать вас и что-то как-то вас принизить, чтобы потом этими действиями восполнять вот то, что, возможно, они видят в своей проекции или чувствовать какое-то. Чувство превосходства, которое они не чувствовали, да? Вот такие конфликты бывают, которые специально разжигаются с людьми. А бывают такие конфликты, вроде бы не хочешь, живешь душа в душу с кем-то, и раз, и вот оно как-то само с собой разгорается, да? То есть оно может быть на нервной почве, оно может быть каких в каких-то стрессовых ситуациях. Как-то пришел с работы не в том настроении, да? Тут получилось, что жена не в этом настроении, и вот пошло-поехало. Какие-то разные вот такие случаи бывают. А бывает, что люди просто, у них способ жизни, и они вот таким образом все время вам подкидывают новые такие эмоции. Да? Чаще всего это негативные эмоции, чтобы не было скучно жить. А вот есть люди, которые не справляются до сих пор. То есть это вот о чем говорит, что это в первую очередь такая детская позиция. Когда вы детей воспитываете, если у ребенка не развита волевая саморегуляция, то, конечно, непосредственно побеждает вот этот э, побуждающий мотив, который вот, э, мы создаём да, в какой-либо какой ситуации. Как конфликты вот именно влияют на наше состояние. От конфликтов ничего хорошего не происходит на самом деле. Конечно, есть и позитивная сторона, как многие психологи говорят, да, оно не должно быть куда-то выход. Не, можешь, не можете же вы все время терпеть. Или вам Вселенная говорит, ну, ну давай, давай, давай. Это вот как бы подняться на новый этап, да. Но почему-то мы всегда терпим из последних сил, все в себя вталкиваем и отсюда потом получаем, да. Поэтому здесь, конечно, мудрые люди, как они поступают? Они поступают так, что они разбираются, что уже произошло, конечно. Есть люди, которые начинают сами в себе копаться. Вот что-то произошло, конфликт какой-то, и начинают в себе копаться, копаться, копаться, искать в себе чувство вины, искать похожие ситуации, искать, что это я сама все виновата. То есть э, вот э, как бы сплетается программа, детская программа, которую когда-то все время этого человека ставили в такое положение, что он виноват. Да? А есть люди, которые в этом конфликте не признают свою сторону и начинают обвинять другую сторону. То есть тот человек виноват. Если бы это не так, то было бы по-другому и так далее, и так далее. Понимаете? Раз этот, ну, скажем, мы вас хотим успокоить, что раз конфликт создался, значит, виноваты обе стороны. Один человек, который этот конфликт начал, другой человек, который этому конфликту позволил дальше разжечься. Понимаете? Да, и это не то, что виноваты, а это вот именно как, раз эта ситуация вас отозвалась, значит, тот человек, который на вас, как говорится, пошел конфликтом, да, тогда вы разбираетесь, а для чего вам это надо, да, что это вам дало, какую ситуацию это для вас напоминает. Вот в этой ситуации вы, конечно, можете говорить о том, что вы проанализировали, да, и всегда проанализировав, можно вернуться к этому и поговорить просто в конце-то концов с человеком, как тот человек, который набросился ну, с конфликтом, да, он может тоже потом осознать и сказать, что-то я не так делаю, что-то, ну, может быть, палку перегнул, может быть, лишнее что-то сказал. А почему это произошло, и тоже начинает, если себе это прорабатывать, и приходит к тому же, что садиться с этим человеком, опять как говорится, за стол переговоров и что-то они решают вместе, это здорово. Но да, бывают такие моменты, когда невозможно договориться, то есть где-то вот у человека, почему с ним невозможно договориться, почему он себя так ведет? То есть он придумывает какую-то защитную реакцию на этот конфликт определенный. Он говорит, например, «Ты сделал это так для того, чтобы вот это не делать, или для того, чтобы вот так было». И вот он стоит на своем, и все, да? Это его защитный механизм. Значит, ты будешь всю жизнь передо мной виноват. Понимаете? То есть вторая сторона, она может об этом и забыть. Она может и не знать. Она может вообще об этом не думать. Но у того человека позиция вот такая, да? И, конечно, как вы думаете, в этой позиции человек кому вредит? Когда мы за кого-то заступились и получили от этого человека э, негатив. Вроде бы с такими хорошими помыслами, да, мы это делали. Но ведь в чем проблема здесь? Это проблема в том, что нас не просили. Понимаете? Нас этот человек не просил. Может, ему нравится, да? А мы у него взяли и заступили с людьми. мы его геморрой взяли и вылечили. Понимаете? Mm -hmm. И... А человеку нравится быть в таких невротических отношениях с другими людьми. Да, он от этого кайф может ловить. Понимаете? Есть такие садомазохистские наклонности у людей. Вот, вот нравится ему, вот везде его все обижают, вот не обидели сегодня, день пустой прошел, а вы взяли и, как я говорил, вот, взяли и вылечили, да его геморрой, угу. то есть более и разум другого человека неприкосновенно. Да, здесь вот такой есть закон невмешательства, есть закон, говорит о том, что, и что когда тебя оскорбляют, слушать. слушать и, и, и уйти, да, Наталья? Вот а, здесь тоже у нас включается тоже, понимаете, такие, а ка ответку, понимаете, а дай-ка я дам сейчас ответку, да, когда я еще так, чтобы это самое, ну, ладно, даже поговорили, ответку дала, после этого еще внутренний критик дня 2-3 еще ответку дает, да, ах, как я его вот так и, и так, и так, да, вот в тот момент надо было не так, а вот так вот сказать, да? человек тот, есть люди, которые просто вывели человека из себя и убежали дальше, да, он даже не помнит об а этом. Здесь можно сказать, ну, смотря какие отношения, если, конечно, на улице тебе что-то там это, то вполне можно здесь и есть, как, как говорится, есть общие какие-то законы, по которым, если человек да. это нарушает, можно просто э, сказать, что дать об этом знать человеку, да, вот ты как бы не прав. Но если это касается, конечно, то, что жизненно важно, что сейчас это вот может даже до этого дойти, то, конечно, человек встает. Это как бы защитный инстинкт, да? А мы здесь говорим о тех конфликтах, которые а, все время, ну, вот, бытовой в бытовой нашей каждодневной жизни, да? А, и, конечно, здесь можно сказать, если человек просто начинает вот таким образом себя вести, особенно это любят делать, а, намеренно начинают выходить на оскорбления, намеренно вас задевать, такие есть энергетические вампиры, да? Которым а, они, это их способ жизни, и они привыкли к этому. А, и к этому привыкли, и начинают вас как-то на это, на это вызывать. Тогда можно просто сказать, «Слушай, ты, я смотрю сейчас не в духе, ты успокойся, а я пойду, а потом мы поговорим». Понимаете? В этом слове вы, вы что делаете? Вы сохраняете свое достоинство, понимаете, вы с ним наравне, и вы просто ушли. А человек а, а, а остался, да? И ничего с этим уже сделать нельзя. То есть даже сейчас принято говорить о том, что если вам задают э, не задают вопроса, нечего на него и отвечать. <coughs> как это иногда бывает в жизни? Например, вот представьте, идет сделка какая-то определенная. Ну, часто вы сталкиваетесь, кто-то кому-то что-то продает. Или там э, еще что-то да, ну, в каждодневной жизни. Или вообще у нас есть привычка, там вообще на улице какие-то посторонние люди разговаривают о чем мы идем и краем уху услышали. Что мы делаем? Мы начинаем вмешиваться. Понимаете? Нас это вообще не касается. Это представьте, как другая параллель. Это они там между собой разбираются. Или мы говорим, например, кто-то продает там, ну, на улице стоит фрукты, овощи, там что-то, да. Вы, а, человек хочет купить, там с ним разговариваешь, что они совершают какую-то сделку. Ну, тут приходите вы вы и не сами не купили, и начинаете еще там советы давать. А ты вот это не покупай, ой, это дорого, а там это дешевле, ну и так далее, и так далее. Какие-то такие разговоры. Понимаете, а что вы здесь делаете? Вы здесь, во-первых, этот закон нарушаете, во-вторых, -во у вас есть, вы кандидат нарваться на какие-то оскорбления сами, на неприятности, да, и отсюда, откуда ни возьмись, может вот такая искра конфликта. Поэтому в этом случае ваша задача не вмешиваться. Вот некоторые говорят, ну вот там сидят и пьют, ну как я могу им мораль не прочитать? Алкоголики, сидите здесь. Понимаете, то есть это их дело, они пьют. Но если они у вас, вы проходите и попросят помощь сказать, Наталья, а что мне сделать, чтобы там вот, вот я пью сейчас и не, и не могу бросить, что мне делать? Тогда вы можете ответить, да. Вот есть такие замечательные психологи, например, идите к ним, да, или там есть какая-то лечебница, идите туда, ну, или еще что-нибудь. Вот, но когда вот идет то, что именно вот в такие ситуации, просто это каждодневная ваша жизнь. Если вы будете замечать себе такие моменты, вы просто будете сохранять эту энергию. Потому что, когда вы даже начинаете вот говорить с этим, ну вот... Продаю, продавец тама, ну треугольник такой, да, продавец, его потенциальный покупатель, и вы как случайный свидетель, понимаете, или даже э, подруга сказала, давай вместе сходим, мне надо купить, и вы, э, пошла ваша подруга, ну, вы рядом, да, в качестве, может, поддержки, в качестве тама. ваша подружка вас не спрашивает, она же вас не спросила, купить или не купить, а вы уже заведомо начинаете там какие-то давать советы, понимаете, то есть иногда как это получается? Иногда мы, получается, это бессознательно делаем с ревностью или с завистью. Понимаете, как говорится, ни себе, ни людям. Ой, это очень дорого. Даже если вы чувствуете, что это 10 раз дороже, чем обычно, вы, вы, вы можете сказать, вот дурочка, да, покупает, за эту цену я могла бы там еще еще что-то купить. Но это не так. Ваша задача не вмешиваться. Вот именно вот так вот конфликты происходят. Вот представьте ситуацию, что, ну вот муж-жена, да, вообще это такая отдельная особая философия, вокруг этого очень-очень много историй разных происходит, да, каждый день в каждодневной нашей жизни. Кто-то расходится, кто-то наоборот скрепляется, кто-то на этой почте конфликтов еще начинает делать детей средством, как говорится, инструментов для поддрузнивания друг друга, для оскорбления друг друга, да, и в итоге детей научаем таким образом конфликтовать и научаем детей тоже стрессовать и начинаем ну как бы в дальнейшем рушить жизнь детей понимаете вот таким образом идет то есть вы то выясняете свои отношения а при причем тут ребенок ну получается мы ребенка тоже сюда включаем да в этот конфликт то есть нам постоянно нужна какой-то как группа поддержки кто-то да и начинается там, или до того в происходит, что если много детей, например, какие-то дети за маму, какие-то дети за папу, там еще если бабушка, дедушка есть, то есть ну там целый такой арсенал, да. Поэтому, конечно, в корне стоит, когда если вы взрослый поезды смотрите, то можно вообще посмотреть на это со стороны и сказать, что, что я вообще делаю не так, что вообще происходит да, со мной, что нужно в этой ситуации сделать. Нам нужно просто сесть, разобраться как взрослым. А бывает позиции, когда муж-жена, но один человек взрослый, а другой себя ведет как ребенок. Он еще психологически не вырос. Понимаете, есть у человека помимо биологического возраста еще и психологический возраст. А психологический возраст у него там в раннем детстве где-то остался. Даже в детском саду бывает. Понимаете? И поэтому, конечно, когда такая ситуация, то что хорошего может произойти? То есть один человек, он как <coughs> с колокольни взрослого говорит, а другой маленький. Он все время маленький. Значит, он скидывает на себя ответственность, значит, он возлагает ответственность на взрослого, а все время в просящем состоянии и а, все время, как говорится, состояние а, в нате, да, а, потому что он как, ну, ведет себя как маленький ребенок, мы иногда говорим. Другой взрослый человек а ведет себя как маленький ребенок.